Всем привет, с вами Макс Пев. мы в Дубае, а конкретно сейчас на Пальме Джумейры. В этом видео я хочу рассказать вам, какую недвижимость вы можете купить на Пальме, сколько она стоит, какими особенностями обладает и как вообще она выглядит. Но перед этим я хочу рассказать, что вообще сама по себе Пальма это как отдельная тема Дубая, потому что здесь собирается другой контингент людей, это тихий, спокойный и прям спальный райончик, то есть он сильно отличается от того же Даунтауна, Бизнес бея Дубай Марины, там GLT, ну и вообще других районов, и это в свою очередь уникальная недвижимость, потому что это единственная в мире насыпанная и заселенная Пальма, и это создает огромную береговую линию с песчаными пляжами, и именно поэтому этот Район так любит, потому что здесь из каждого дома до пляжа Супер недалеко. Ну и люди, которые вообще попадают на пальму, без разницы, они снимают квартиру, либо они покупают эту квартиру для себя, потом достаточно тяжело с ней расстаются. Никто не хочет отсюда переезжать, потому что здесь очень комфортно жить, создается свое комьюнити. Это, знаете, как такая маленькая комфортная деревушка, которая находится в мегаполисе, но как бы и не в нем, потому что это, по сути, большой насыпанный вручную полуостров. С огромным количеством хороших ресторанов, с огромным количеством инфраструктуры, с большим молом, с крутыми видами. И с вот таким вот парком в самом центре, где я сейчас прогуливаюсь, и здесь действительно комфортно. Просто очень много людей говорят, что в Дубае нет зелени. Так вот как же ее нет, если по сути в каждом районе, куда вот и не сунься, создано вот такой вот оазис. При этом это все насажено в песок. Ребята тратят огромное количество денег на полив вот этой всей красоты ежегодно. И создается вот такая вот лесистая, хорошая, тенистая зона. Так вот, значит, мы сейчас с вами находимся на пальме, и мы отсюда именно стартанем с просмотром недвижки. Я просто хотел вам показать именно вот эту аллею посредине, как она выглядит. И на пальме еще, кстати, реализован монорельс. То есть вы сначала со ствола можете спокойно доехать до ветвей этой пальмы вот на такой вот штуке. То есть она проходит через всю нее, и спокойно вы добираетесь куда хотите. Но здесь очень комфортно гулять Здесь, как вы видите, нет какой-то лишней суеты Огромное количество ребят с детьми Кто-то играет на детских площадках Кого-то пока еще возят в коляске Кто-то бегает уже самостоятельно И здесь еще, кстати, есть хорошая инфраструктура Вообще, как бы, инфраструктура для людей в Дубае создана, ну, прям хорошая И я вообще сейчас нахожусь на бековой дорожке То есть она мягкая, прорезиненная То есть вы здесь колени не убьете А здесь у вас отдельная велосипедная дорожка И дорожка для самокатов Также еще есть такая прогулочная зона Вот отсюда ее, к сожалению, не видно Она вот, такая вот изогнутая. Здесь идет, там ребята там гуляют с питомцами, со своими и так далее. То есть все, что угодно здесь есть. Огромное количество мусорных корзин, мусорных корзин для животных и как бы все по-человечески. Ну а здесь по периметру, вот так, расположено огромное количество кафе, то есть кофейни, какие-то круассаны, салат перекусить, пасту поесть, в аптеку сходить и все-все-все. Все, пожалуйста, можно сделать В общем, я предлагаю с вами начать именно этот обзор С самого начала, со ствола пальмы Мы посмотрим сейчас там с вами пинхаус А дальше уже мы двинемся на внешний круг И будем постепенно это все рассматривать Так что наливайте себе чайку И погнали смотреть, что можно купить на пальме И первый проект, который мы с вами посмотрим Это Avani Palm View де-факто он находится не на пальме, но при этом открываются с него крутейшие виды на пальму. Он как бы находится в ее основании и там есть пинхаусы. Пинхаусы с панорамным видом на море, на марину, на пальму, на резиденцию шейха, на все. Поэтому предлагаю с него начать и дальше уже двигаться по пальме. Поэтому пойдемте посмотрим, что же такое пинхаус с панорамными видами на все. Мы с вами оказались внутри пинхауса и вообще если сравнивать их, то этот, наверное, будет один из самых недорогих среди подобных. Но при этом у него открывается вот такой вот потряснейший вид. На пальму, на воду, бич-фронт, колесо обозрения, Дубай-марина. С этой стороны у нас Буш аляраб Вот там вдалеке немножко в дымке Бурж-Халифа. И вся перспектива Дубая. Это, кстати, владение шейха. То есть, в принципе, отсюда видно абсолютно все. И если сравнивать действительно пентхаусы на сегодняшний день в Дубае, то в этом вы получаете наикрутейшие виды, при этом платите по сравнению с другими не так много. Но о цене мы с вами поговорим чуть позже. Значит, мы, раз уж с вами оказались на балконе, то хочу показать вам, точнее, на террасе. Она вот такая вот длинная, и отсюда есть выход только именно из зоны обеденной. То есть больше вы ниоткуда не выйдете, и на мой взгляд, это более такое правильное решение с точки зрения безопасности. А теперь давайте знакомиться Значит, пентхаус у нас обладает площадью 480 квадратных метров То есть это все на едином таком уровне И можно, наверное, сравнить по площади его ну, с нормальной виллой э, в целом То есть больше как бы и не нужно И здесь все очень грамотно распланировано мы с вами начали вообще, именно зашли с этой части. Это основной вход. Есть еще второй, мы тоже о нем чуть поговорим. И давайте вот просто, вот как вот вы в нем входите, отсюда и начнем. То есть вы сначала заходите, оказываетесь в такой зоне салона. Здесь у вас расположена куча диванчиков, телевизор. И здесь вы можете посмотреть любимое кино со всей семьей. Здесь вы можете в какие-то настольные игры поиграть, книжку почитать, просто посидеть, посмотреть на море и так далее. С правой стороны у нас расположилась кухня. С очень хорошим видом. Вряд ли, конечно, ваша жена здесь будет что-то готовить. Конечно, если она это хочет, она это может сделать. Но здесь еще есть комната для прислуги. То есть вот такого она формата. В принципе, она вот здесь может жить, никому не мешать. Здесь же для вас готовить. но ну, а вид отсюда открывается действительно крутой. Море, бурша араб Даунтаун, ну и вся перспектива Дубая. То есть как бы вид действительно неплохой. Далее, по ходу движения, у нас обеденная зона. Мы ее с вами уже мельком прошли. Выглядит она вот так. Потрясающий вид. И вот за этим столом, с таким видом, действительно будет приятно принимать пищу, общаться со всей семьей. Ну, здесь как бы грех не кайфовать вообще. И дальше, по ходу движения, мы с вами идем в зону, так скажем, спален. Они за отдельной дверью. Мы с вами их тоже посмотрим. С левой стороны у нас небольшая такая часть. Ну, здесь можно какие-то гардеробные истории соорудить и что-то складировать. Здесь у нас расположился гостевой санузел, полноразмерный. И вот за этой дверью у нас начинается спальни и с левой стороны комната для прачки. Также можно что-то соорудить, какие-то хранения и так далее. Поставить сюда еще сушильную машину, потому что их все-таки лучше использовать отдельно. Но это уже вы там сами решите. И отсюда начинается спальни. А вот по этому решению у меня есть вопрос. Это кабинет. И позиционируется именно эта часть как, если вы деловой человек, то вы можете здесь провести встречу. Но тут возникает вопрос. Если кто-то из вашей семьи выйдет, например, из своей комнаты и в трусах пойдет в зону салона, то тогда, если здесь будет проходить встреча, увидят всех, что здесь происходит. К этой части еще есть дополнительный вход. Вот он. И если вы собираетесь именно эту зону использовать как бизнес-встречи, то сюда нужно будет как-то доставить дополнительное стекло, и сделать какое-то матовое покрытие. То есть у вас будет отдельный вход к вам в кабинет. Вот здесь нужно будет сделать дверь. И никто не будет видеть, что происходит в зоне вашей резиденции. Но при этом встречи с отдельным входом у вас в кабинете проводить будет можно. Идея хорошая, но как бы нужно ее немножечко доработать. Здесь у нас, как вы видите, представлены четыре спальни. Самая дальняя это мастер и три вот таких вот одинаковых. Давайте просто одну с вами посмотрим, потому что на них особо нет смысла заострять внимание. Двуспальная кровать, но есть еще и разделенная кровать. Они раздвигаются, это все можно делать. Здесь у вас, значит, часть, где можно либо поработать, либо навести вечерний э, макияж. Э, телевизор посмотреть, ну и, грубо говоря, посидеть, почитать книжку, то есть типа залипать на море. Пожалуйста. Санузел. Вот такого формата здесь душевая кабина. И все ванные и туалетные принадлежности здесь спокойно размещаются. Все здесь есть. Большое зеркало, то есть все, что угодно можно сделать. Также есть вот такая гардеробная стена, то есть вещи можно где разместить. Это спальня точно такая же, только зеркальная. Следующая у нас будет такая же. Они так чуть-чуть отличаются, может быть, по площади. Не сильно, не критично. И по левой стороне у нас еще есть гардероб, То есть это именно та часть, куда вы будете складывать вещи, например, которые не используете, соберете какие-то гардеробные конструкции и э, платья и так далее. То есть все сюда может уйти. И мы с вами оказываемся в основной мастер-спальне. И она размером, по сути, как, наверное, квартира в Сочи. При этом она очень крутая. То есть здесь действительно чувствуется пространство, чувствуется, что это мастер-спальня, потому что есть отдельная зона, где вы с женой вот так вот закрываете дверь. Вот так и смотрите кино. Никто вам не мешает. Вы вот так вот просто закрылись, дети там ходят, а вы просто кайфуете, смотрите на море, либо там по отдельности читаете книгу, либо смотрите какое-то кино перед сном. Далее у нас расположилась вот такая часть самого сна. Двуспальная кровать, телевизор. Здесь гардеробная, большая, вместительная. Но я вам показывал, что если что, еще есть дополнительная. И с этой стороны у нас большой... И уже не только душевая кабина, но еще и ванная установлена. Также это все сделано для двоих. Душевая кабина, то есть все есть. Пинхаус действительно очень хороший, с очень крутыми видами. И как вы поняли, он полностью смотрит на море, сюда на пальму. Виды действительно крутые. И стоит на сегодняшний день этот пинхаус 15,5 миллионов дирхам. На сегодняшний день, вот если пересчитывать по курсу, это 301 миллион рублей. И вообще, если сравнивать эту недвижимость, например, с той же недвижимостью в Сочи, в Москве, да даже в Дубае, то здесь вы получаете действительно большую площадь, 480 квадратных метров, полностью уже готовую с потрясающими видами, по цене дешевле, чем многое. Но не нужно платить все сразу, то есть здесь есть payment plan. 20% нужно заплатить сейчас. Вам сразу же отдадут ключи, вы можете пользоваться всем чем угодно здесь, а 80% нужно будет заплатить в течение трех лет. Условия действительно хорошие. И при этом вы получаете пинхаус, который сам по себе очень крутой, очень функциональный, с потрясающими видами на все. А, еще забыл сказать, что при покупке пентхауса вы на год получите абонемент вот в этот вот Beach Club. То есть пляжем, всем этим можно будет пользоваться без проблем. На мой взгляд, предложение действительно стоящее, и оно прям хорошо идет для начала нашего просмотра именно недвижимости на Пальме. И мы сейчас с вами поедем туда знакомиться с проектами, которые там представлены. Но сначала мы заедем на хиль. Это мастер-девелопер, который именно эту Пальму построил, и у них здесь есть стройка. И сейчас я вам про нее расскажу. Погнали, господа. Ну, а пентхаус возьмите на заметку. Мы приехали с вами в Нахил. Нахил – это мастер-девелопер. Именно эти ребята насыпали пальму и застроили ее ну, практически всю. И здесь у них есть проект. И проект находится сейчас... Ровно позади меня, вот здесь. Здесь будут три башни, но я сейчас вам это все на макете расскажу и покажу, сколько они стоят, какая там есть инфраструктура и так далее. Нам только нужно дойти до сейлс-центра, дойти до макета. Весь проект выглядит так. То есть здесь три башни, огромное количество инфраструктуры, приватный пляж, много бассейнов и есть монорельс, который отвезет вас дальше на Пальму. То есть мы сейчас находимся именно в начале с моим на самом ее въезде. Здесь, значит, у нас вот такие вот три здания. Здесь однушки, здесь трешки и четырешки, здесь двушки и трешки И здесь пять бассейнов Первый бассейн находится вот здесь И сюда доступ есть только именно у этой башни Она, кстати, сдается полностью с мебелью Эти башни сдаются без мебели Бассейн здесь, бассейн здесь, бассейн здесь и большой бассейн здесь Также будет создана вот такая вот вся инфраструктура Теннисный корт, прогулочные зоны Еще один бассейн и приватный пляж но как бы место действительно хорошее, и квартира начинается от 1 миллиона долларов. То есть вот они в этой части будут находиться. Однокомнатные. К сожалению, вид на Марину закончился. Можно взять вид на Бурж, Аляраб. На, сюда, на эту сторону. В пальмы И что-то еще можно поискать на перепродаже Но проект действительно хороший И это пальма А пальма, как вы знаете, ценится Хоть и бегло, но мы познакомились здесь с вами С проектом, который находится в самом начале пальмы Еще раз покажу вам, что стройка как бы двигается А теперь мы отправляемся туда дальше В глубь И вот мы с вами заехали на ствол пальмы И просто обратите внимание Что здесь совершенно другая атмосфера Нежели во всем Дубае Здесь вообще нет суеты Здесь все тихо, спокойно. У них свой собственный монорель, чтобы они по этой пальме передвигались. Внутри вон там вот есть большой парк, где можно прогуляться. И как бы она уединенная, комфортная, тихая и спокойная. При этом с нее вот на самом деле много людей даже не выезжает. Они просто гуляют здесь, на пляж ходят. Мол вон у них на хилмол там стоит. Все как бы у них здесь есть. То есть это прям вот реально объект, точнее местность, которая стоит особняком в Дубае. И она очень крутая. Мы сейчас с вами находимся на внешнем круге Пальмы. И приехали вот в этот комплекс, называется он The Eight. И это отель, который на сегодняшний день реконструирует, хотя он и так в принципе очень даже хороший, где вы можете купить апартаменты в доверительном управлении, либо жить в них самостоятельно. Пойдемте, покажу вам, как это все выглядит. Под нами расположилась парковка, огромные части зонами озеленения, но вся, конечно, инфраструктура находится у нас там, на пляже. И Пальма, еще раз вам повторю, обладает именно вот этим кайфом, что много комплексов с собственными пляжами. Поэтому она и царится. Двигаемся. Это основное лобби. То есть, в принципе, здесь как бы действующий отель, но сейчас здание находится немножко на реконструкции. То есть, вся отельная инфраструктура, которая располагает это здание, вы можете пользоваться но я вам сейчас это все из-за апартамента покажу и вот он шоу апартамент и вы просто посмотрите какой вид отсюда открывается вид на собственную территорию бассейны бар зелень собственный пляж вид на дубай марину на пальму и оттуда мы с вами начинаем и значит вот такого формата у нас апартамент где вы все что видите это все будет стоять вы можете либо здесь жить самостоятельно, либо использовать это все для сдачи в аренду через отель. Причем отель на самом деле немного денег берет, и вам это будет действительно выгодно. Все абсолютно, что вы видите, все здесь есть. Значит, это ван bedroom у нас апартамент. Здесь у нас вот такого размера спальня, вот такого размера ванная. Все сделано как бы действительно качественно, хорошо и красиво. Балкон. Давайте выйдем, просто посмотрим. То есть здесь посидеть вечером... Максимально будет комфортно. Но вид открывается у нас прям очень хороший. Вот смотрите, чувак плывет на этой электрической штуке над водой. Вообще, огромный плюс Пальмы. Вот я про что вам говорил, что здесь большое количество собственных пляжей. Так вот, здесь он вот просто вышел, и вот у тебя пляж. Вид на Дубай-Марину, на все, что хочешь. Все у тебя здесь есть. Большая такая терраса-балкон. То есть здесь просто посидеть вечером тоже как бы... Но будет приятно и хорошего размера кухня-гостиная то есть здесь у вас зона просмотра кино зона готовки зона обеда и еще один есть санузел при входе вот такой. и самое главное что это все можно издавать именно через отельного оператора не нужно заморачиваться нужно просто один раз в месяц получать доход при этом если вы сдаете через отель то вы сможете 28 дней в году жить здесь самостоятельно вот при этом не расторгая а, документов именно со своими моделями. И вот эти апартаменты начинаются от миллиона ста долларов. Для сравнения, мы с вами были только что в стройке, там был миллион. Здесь мы с вами видим цену миллион сто в готовом полностью. То есть не нужно ничего ждать. И это реально ну, такой объект, который просто попался сейчас. И он достаточно быстро раскупится, потому что это уникальный проект. На Пальме собственным пляжем по цене, как в стройке. Ну, как бы, вот вам и вся разница Поэтому он быстро уйдет И здесь еще есть три бедрума Сейчас я вам тоже ее покажу И его особенность в том, что он состоит как бы из двух номеров То есть там, например, ты можешь жить самостоятельно А вот этот номер ты можешь давать через отель Штука просто прикольная Здесь, значит, у нас вот такой санузел Здесь э, спальные места И в этой части пойдемте посмотрим, как выглядит тоже Слева будет еще одна спальня С санузлом Двуспальная кровать. Но ну, вид как бы со всех окон открывается на пляж. И в этой части у нас именно сама студия с зоной готовки. Еще раз напомню, да? Все здесь остается. Точнее, все будет точнее вот так вот укомплектовано. Еще одна спальня. Это мастер. Как бы все сделано действительно хорошо. Ну и соответственно балкон. Ребята, там сейчас что-то снимают, выйдем, покажу. Здесь у нас бассейн, пляж и вся территория. В общем, по поводу цены конкретно на этот апартамент уточняйте. Ребята с вами свяжутся, все расскажем. Ссылки все указаны внизу. С двушками такая история, что вы можете купить одну вот такую вот квартиру. И она разделенная. То есть здесь у вас вот такая студия, которую можно отдельно сдавать. А здесь у вас однокомнатная квартира. На сегодняшний день стоит 6400 дирхам. То есть все как бы точно так же, все укомплектовано. Пожалуйста, здесь живете сами, а ту часть у вас дает отель. Вообще, короче, место такое, что прямо отсюда неохота уезжать. Очень красиво. И собственный пляж. Много кто об этом мечтает, поэтому вы еще можете успеть, потому что здесь... Очень быстро закончатся вот эти предложения. Однушки тем более. То есть на них, как бы, всегда вы знаете спрос. Для инвестиций, для всего. Welcome, это очень хорошее предложение. Передвигаемся сейчас на следующий проект. И просто посмотрите, какая здесь красота. Справа у нас беговая дорожка и прогулочная зона. Слева у нас дома. И посредине пальмочки. И виды кроты. здесь у нас Дубай-Марина, там пальма. А сзади у нас круша ля -раб. И, в общем, даун таун и так далее. Пальма, конечно, очень крутая история. Напишите, кстати, в комментах, жили бы здесь на Пальме или нет. И если нет, то почему, и если да, то почему. Мы, значит, приехали с вами в офис Select Group. И будем сейчас смотреть вот этот проект. Погнали. Вот такой проект здесь будет построен. На сегодняшний день мы видим с вами воду и сваи. А будет вот так. То есть здесь у них Sky виллы То есть это, грубо говоря, вилла с собственным бассейном. Вот если вы присмотритесь, с видом на море. И есть просто вилла. И есть еще апартаменты. А, значит, вот эта вот история стоит порядка 100 миллионов. Вот эта история стоит порядка 30 миллионов. С собственным пляжем. То есть все-все-все как положено. Огромное количество различных инфраструктуры, которые, в принципе, в Дубае есть абсолютно везде. Теннисные корты, спортивные площадки, бассейны, бары какие-то и так далее, развлекательные зоны. И вот теперь пойдемте с вами, сходим наверх, покажу вообще, какие будут материалы использованы. И вы это все сейчас увидите. Здесь, значит, у нас с вами на этом этаже представлены материалы, как это все будет исполнено. С этого этажа, кстати, получше видно, где вообще мы располагаемся. То есть вот у нас свайное поле, там у нас пляж и вода. И это именно обстановка free bedroom penthouse, То есть вот так это все будет выглядеть. Здесь у нас есть royal penthouse. Он вот такой. Все будет сделано именно в таких вот оттенках вся техника кстати представлена здесь мили винный шкаф особая слабость моя ну и как бы действительно хороший материалы вообще сам по себе селект, он как бы действительно хорошо строят поэтому здесь можно за это не заморачиваться особо и вот так вот будет у нас в таких оттенках сделана sky ну, в общем красиво да? море с этой стороны и море с этой стороны. Вот за это народ любит парню. В общем, подробную информацию по этому проекту вы лучше запросите у наших ребят, они вам все это расскажут, а мы с вами двигаем дальше. Мы с вами переместились на пляж, и пляж здесь очень комфортный. Он песчаный, с плавным заходом, с прозрачной водой, и абсолютно любой проект, если он находится на первой линии, может похвастаться вот такими вот выходами. Потому что некоторые проекты, вот, например, как Мураба вот здесь стоит, она находится не на первой линии, и возникают некоторые вопросы. А вот позади меня расположилась Азизи Мина, и инфраструктура. Структура, в принципе, самого комплекса, она как бы понятно, то есть бассейны, парковки, там ресепшн и так далее. И он находится в первой линии, то есть собственным пляжем. Пожалуйста, вот он есть. Однушки здесь начинаются от 3 миллиона 800 тысяч дирхам, то есть их можно рассмотреть. Но его проблема в том, что он находится практически в самом конце Пальмы. То есть с Марины, например, если сюда ехать, то это 30 минут. То есть вы по Пальме едете только 20 минут, чтобы добраться до сюда комфортно это или некомфортно, решать уже вам самостоятельно но тем не менее проект есть для отдыха он подойдет по сдаче он тоже подходит можно его рассматривать бегленько сейчас с вами пройдемся покажу вам инфраструктуру кадры возможно будут сейчас не самые сочные потому что как бы люди здесь отдыхают и много кто против когда снимают как вообще это все выглядит но тем не менее здесь вот такая инфраструктура в виде бассейна вот так же выглядит и вот он сам комплекс вот как бы прямой выход сразу на пляж. В чем не кайф, а? Мы с вами буквально немного отошли от Азии, И сейчас мы отсюда с вами посмотрим Мурабу. У ребят есть пентхаус, у ребят есть двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. Поэтому просто глянем, как они выглядят. И здесь реально очень интересный дизайн самих помещений. Пойдемте покажу. Это основной проход к бассейну. И здесь по левой стороне у нас встречается вот такая тренажерная зона. То есть здесь, в принципе, можно и собственным весом позаниматься, и на тренажерчиках. Так что все, что угодно здесь, пожалуйста, есть. И. Thank you. И сюда мы выходим, с вами к бассейну, но у бассейна есть небольшая особенность. Он длинный, но узкий. Но есть море, если что. Ну и пляж с обратной стороны, где мы только что с вами стояли на Азизе, туда тоже можно сходить место. Пойдемте теперь внутрь, посмотрим квартиры и посмотрим пентхаус. Ну давайте, господа. Это двух комнатный, двухспальный, двухбедрумный апартамент. И у них, вот смотрите, просто сразу с входа чувствуется минимализм в исполнении помещений. Ребята действительно очень хорошо постарались над внутренним интерьером. Здесь очень много интересных вещей. Я сначала покажу вам, наверное, какой вид открывается здесь самой э, террасы. Потому что здесь только море и ничего больше. То есть вы спокойно выходите, у вас два аккуратных красивых вот таких вот кресла. И вы смотрите на море, мимо вас здесь проплывают яхты, и как бы больше кроме моря ничего и нет. Вот бассейн, где мы с вами уже были, ну как бы территория вот такая. И вот смотрите теперь, в чем основной кайф здесь самой задумки. Во-первых, это белые стены и похоже, знаете, на какую-то стерильную, может быть, комнату, лабораторию и так далее. И минимализм здесь чувствуется везде. Например, это кухня. Много, да, вы где таких решений видели, где э, она не в пол, а идет просто как такая перемычка. Здесь еще интересное решение, по-моему, вот в этой двери. То есть она уходит полностью туда. Здесь у вас спрятана вся кухонная техника, как бы печь и все остальное. Здесь холодильник. Все это инсталлировано и смотрится очень красиво. И самое главное, что нет каких-то лишних моментов, за которые взгляд может зацепиться. Но кухня, правда, я первый раз такое вижу. Дальше, значит, это обеденная зона и огромное количество мест под всякое хранение. То есть все, что угодно здесь у вас есть. Открываешь дверь, подсветочка включается. Смотрится очень красиво. Ну и это основная обеденная зона. Здесь, значит, напротив, у нас есть комната для прислуги, но, как говорит застройщик, в принципе, ее никто не использует как для прислуги и переделает в гардеробную. Ну, и как бы здесь это все, в принципе, спокойно можно сделать. То есть вот такого размера у вас будет гардеробная. Здесь, кстати, даже если вдруг у вас все-таки будет прислуга, есть спрятанная кровать. То есть она выпадает, и она здесь, значит, живет, никому не мешает. И эта квартира, как я сказал, двухспальная. Здесь у нас с правой стороны спальня ну так скажем для детей может быть для друзей которые приехали вот такая двуспальная кровать система хранения и все но здесь есть интересное решение это душевая душевая полностью прозрачная вот такая здесь есть шторы их можно опустить то есть для тех кто не любит выставлять себя на показ можно, конечно, это все закрыть. Но идея очень интересная. И самое интересное, что если ты вдруг, например, ночью забыл, что у тебя везде стеклянные перегородки, то везде можно себе расшибить лоб. Просто это нужно иметь в виду и знать, что так может быть. Это мастер-спальня. Просто посмотрите, какие двери. Вообще вся квартира очень красиво смотрится. Она белая, такая эстетичная. Здесь санузел такой же, но только еще и добавляется ванная ванная с видом по сути в спальню вот такая вот она тоже хорошая эстетичная интересная опять же повторю что это все можно закрыть и не показывать себя голышом и вот такого размера у нас идет спальное место спальное место очень комфортное, вот такая большая кровать она мягкая сделана на заказ то есть здесь ну все сделано по-человечески и это выход на террасу. Причем мы когда первый раз вообще оказались на этом проекте, мы очень долго искали ручки. Ну, типа как, что вообще? Они вот так вот спрятаны здесь аккуратно. То есть вы выходите, и у вас вот такая терраса. Как бы не первая береговая линия, но тем не менее проект сам по себе очень интересный. Так вот, это двухкомнатная квартира. Начинается. Здесь всего осталось вообще 6 квартир, пентхаус, который я сейчас вам тоже покажу. Значит, минимальная цена это 8,5 миллионов дирхам. То есть вы можете рассмотреть, и это, ну, действительно такая эстетичная недвижимость. Она заточена больше не для сдачи, она заточена именно для себя. Для отдыха, на постоянку и так, чтобы у вас никто не дрежил, потому что место само по себе тихое. То есть сдавать вы здесь, конечно, можете. Люди, которые ценят комфорт и уединение, их тоже тьма. Но это не, знаете, не масс-сегмент, так скажем. Ну а виды, конечно, открываются просто потрясающе. Но есть еще пинхаус, и мы сейчас с вами тоже туда сходим. И вот мы с вами оказались в пинхаусе, его общая площадь 420 квадратных метров. Давайте сначала бегло с вами пройдемся, посмотрим, как он выглядит, потом посмотрим детально. Значит там у нас была основная входная группа Здесь у нас расположилась кухня с обеденной зоной и собственной террасой И здесь еще есть открытая терраса, мы сейчас тоже с вами на нее выйдем Здесь портальные окна, которые раздвигаются вот так вот и у вас создается большое такое пространство. Согласитесь здесь приятно просто выйти, посмотреть, почитать книжку. Ну, вид действительно хороший. Во-первых, Skyline Дубая, то есть бурж халифа Бурш-Аляраб. Здесь у нас вид на пальму, на море. Ну, в общем, все-все-все. Я отсюда вышел, как бы, и пошел, пожалуйста, гулять. Вот. Дальше, значит, заходим мы с вами назад. Кухня точно так же хорошо спроектирована. Она такая же парящая. И с правой стороны у нас расположилась. Открытая обеденная терраса Вот такого формата То есть можно обедать там, можно обедать здесь И так как это пинхаус И это лакская недвижимость То здесь есть такая неприметная дверь Вот здесь И это у нас Господа Грязная кухня То есть вы сюда приглашаете Своего повара, либо обслуживающий персонал И они никак не пересекаются с вами Готовят вам здесь еду Хранят продукты Выносят их отсюда И Приносят их к вам на стол Сервируют его либо на ту часть Либо на эту И просто оцените, какого формата здесь дверь а? Как вам? Выглядит очень, мне кажется, хорошо Вот, в самом пентхаусе вообще 4 спальни Сейчас я вам их покажу Здесь, значит, у нас расположилась, как я уже сказал, гостиная И сейчас пойдем с вами в спальню. Значит, это у нас коридор Со спальнями и они здесь будут плюс-минус одинаковые Первая вот такая Мы с вами уже видели примерно подобные спальни Именно в двухкомнатной Когда только что я смотрели Также с прозрачным душевой Я думаю, что мы не будем сейчас с вами заострять внимание на них на всех Потому что они все плюс-минус одинаковые Это точно такая же Здесь чуть отличается тем, что она идет с ванной вот. Но это не мастер спальни. У нее, кстати, также есть выход на собственную террасу. А мастер спальня расположилась у нас в этой части. И вот она действительно мастер. Во-первых, здесь большая гардеробная. Вот такая. Туда, кстати, зеркала не хватает. С этой стороны у нас большой санузел. То есть здесь уже ну, видно, что на двоих сделана побольше душевая кабина, побольше ванная. И сама по себе спальная зона, сама площадь. Тоже побольше Плюс выход На собственную террасу, на обратную сторону Отсюда видно уже у нас пальму Видно марину Видно воду Вот, на сегодняшний день Пинхаус стоит 27 миллионов дирхам И он четырехспальный Поэтому, если есть желание, его можно рассмотреть, господа Но Мы с вами двигаемся на следующий проект Будет строечки Ну вот просто проникнитесь этой атмосферой Которая создается здесь на пальме вот ваша прогулочная зона, здесь где-то вот находится ваше жилье, там без разницы какой вы комплекс выбираете, и вокруг вас вода, яхты, инфраструктура, красивые виды, но я думаю, что тут никто не небоскребчики, и здесь у вас уединенное такое малоэтажное строительство. При этом, если вы захотели прогуляться там по набережной, то она welcome здесь есть. Захотели в магазин сходить, то у вас здесь есть нахил мол, то есть пошли туда и. То есть, в принципе, отсюда не нужно выезжать. Вы кайфуете здесь среди воды, смотрите, у вас глаза не напрягаются, и вы просто наслаждаетесь своей жизнью. Как бы пальма, она по сути дороже, чем вообще, ну, наверное, любой район здесь в Дубае, и он как бы действительно того стоит. То есть, чтобы жить на пальме, нужно немножечко постараться. И вот те, кто постарался, кайфуют здесь максимально. Пальма крутая, очень, прям. Супер. А вот на этом, господа пустыре будет действительно очень хороший проект от Омнияда, который называется Орла. Орла переводится с французского как блеск золота. И вообще сам по себе Омнияд, вообще даже вот сам комплекс достоин отдельного видео, но, к сожалению, просто по нему нечего показывать. Омнияд это лакшери недвижимость в Дубае. То есть ребята строят немного, но очень круто. И значит здесь будет именно комплекс отельный вместе с апартаментами. И управлять будет Дорчестер. Это компания, которая на самом деле хорошо занимается управлением. Если вы как бы знаете, то, то вы знаете. Это вертолет тут мешает. Здесь, знаешь, будут большие площади. Хорошие, большие. И двухкомнатные квартиры обладают площадью минимум 310 квадратных метров. Это две спальни всего. Есть трехкомнатные апартаменты, есть Skyview Pinch House и много-много что еще есть. Но я просто называю вам цены именно от. А, то есть, если вы хотите больше, то Welcome, как бы менеджеры, вам все расскажут. И минимальная цена за two bedroom здесь составляет 32 миллиона 370 тысяч дирхам. Это 8 миллионов 800 тысяч долларов или 634 миллиона долларов. 723 тысячи рублей на сегодняшний день если вы хотите именно сконвертировать в рубли. значит проект будет здесь это грубо говоря вот рядом с атлантисом у нас вот мы выезжаем сразу налево то есть вот здесь вот он будет располагаться виды на пальму виды на марину собственный пляж крутое управление в общем, здесь все будет Рендеры вы увидели, но и сам по себе Именно Орла и омнията Это как rolls на рынке дубайской недвижимости Поэтому, если хотите что-то эксклюзивное То Welcome здесь вам это предоставят Но пока еще, вот как вы видите Проект только строится Но эксклюзивная стройка это всегда инвестиции. Поэтому, если хотите, можете попробовать. Как вы понимаете, на Пальме много разных проектов на любой вкус и кошелек. Некоторые кажутся адекватными, некоторые кажутся завышенными, некоторые кажутся интересными, уникальными, разными. И сейчас мы едем с вами на последний проект, который, мне кажется, наиболее адекватный на сегодняшний день, если вы рассматриваете его под пассив. Потому что Пальма дает хороший пассив, она всегда занята. И зается она здесь не задешево. А недвижимость, которую я сейчас вам покажу, она как раз будет супер адекватная по цене, которая именно хорошо подойдет под значит в аренду. Пойдемте. И мы с вами вновь оказались на стволе Пальмы, уже закат. И здесь огромное количество пляжей и вот такая вот набережная. А мы с вами идем вот в этот проект, который называется Seven Palm. Но, к сожалению, в него мы с вами не попадем, потому что он находится сейчас на таких финишных приемках. Но зато цены я вам расскажу и расскажу, какие основные особенности. Также мы с вами выйдем на пляж. Но ну, а пока просто кайфоните от самой атмосфера, инфраструктуры, что здесь такой прогулочный променад, огромное количество людей, с левой стороны кафе и пляжные пары. Здесь вот такие большие пляжи, песчаные, с очень плавным, кстати, заходом. К сожалению, мы не сможем с вами зайти внутрь территории, как я сказал, что она на сегодняшний день принимается, но Palm, вот здесь, с собственным пляжем, с огромным количеством бассейнов, с Infinity Pool, который смотрит на Дубай-марину. В данном здании можно... Рассмотреть переуступки, которые начинаются от 1 миллиона 300 тысяч дирхам И кайф в том, что эти переуступки еще и с рассрочкой Есть, конечно, и без рассрочки, то есть тут нужно будет немножко покопошиться, но тем не менее это есть One bedroom начинается от 2 миллионов дирхам И там тоже у кого-то есть полная оплата, у кого-то есть рассрочки, но тем не менее То есть если вы обратились, мы дадим вам полную информацию по всем проектам, вообще, которые вы увидели, не только по этому но на Пальме определенно хочется сказать, что кайф находиться. Это спокойный и тихий район. Его большой плюс, что здесь огромное количество песчаных пляжей. И если вы, например, с детьми, или вы любите просто отдыхать, там понижаться на море, то это будет, наверное, лучший район. Во-первых, здесь есть детские площадки. Здесь плавный заход в море для детей. А для взрослых здесь огромное количество ресторанов, баров, заведений. И здесь нет лишней суеты. Пальма – это спальный район с полной инфраструктурой. Именно поэтому здесь недвижимость ценится больше, чем в некоторых остальных районах Дубая. Поэтому, господа, если вам интересно рассмотреть недвижимость под пассив, для себя, для отдыха, либо так, чтобы была, то все контакты вы увидите внизу в описании к этому видео. Вы можете заполнить форму обратной связи, и наши ребята перезвонят вам и расскажут всю интересующую вас информацию по любому проекту. Либо можете набрать сами. Телефоны указаны внизу, также есть мессенджеры, поэтому звоните, пишите. С вами был я, Масрепьев. И помните, что Пальма единственная в мире на сегодняшний день. И вы можете стать обладателем действительно уникальной недвижимости. Ссылки внизу. Вам всем удачи, всех благ, хорошего настроения и пока!